В этом видосике, дорогие друзья, мы с вами будем учиться, как активировать e SIM на часах Galaxy Watch 4 Classic, в данном случае 46 миллиметров. Есть еще 40 миллиметров Galaxy Watch 4 просто, да, на них тоже есть SIM, и там тоже легко можно активировать сим карту Что для этого нужно? Ну, во-первых, наши часики должны быть подключены к смартфону, естественно, а также должен быть интернет. Но в данном случае на смартфоне должен быть подключен... Wi-Fi или мобильные сети, неважно. Но что-то из этого обязательно должно быть включено. Также, дорогие друзья, у нас с вами должен уже быть приготовлен QR-код, который нам нужен будет для активации E7. Иначе не получится. Поэтому обращайтесь к оператору сотовому, который дает e и у него берите QR-код, который чтобы рядышком где-то находился. У меня он будет находиться на моем ноутбуке. Так, дорогие друзья, если все требования соблюдены, то приступаем уже к самой установочке. Для этого, дорогие друзья, мы нажимаем Galaxy Wearable, открываем, заходим в настройки Galaxy Wearable и мобильные тарифы. Нажали на мобильные тарифы. Теперь здесь первое. У вас должна быть сим-карта установлена того оператора, который выдает eSIM. Допустим, я попробовал сперва сделать через Yota, у меня ничего не получилось, у меня второй sim карты не стояло мегафоновская стояла йота йота есим e не выдает у меня ничего не получилось он пишет нет этот оператор не выдает есим e поэтому я активировал мегафон он выдает есим e и у меня есть есим e и нажимаю на него сейчас именно на мегафон вот такая вот какая-то замута интересная не знаю почему так все нажимаю на сим-карту Мегафон, он начинает у меня поиск. У вас это может быть МТС, там, Билайн или еще что-то. Он начинает искать тариф. Естественно, тариф он никакой не найдет. Почему? Потому что у нас в стране нельзя иметь один номер на двух гаджетах. В данном случае на смартфоне и на часах. Поэтому номер на часах может быть только другой. У меня он вообще от Тинькова будет. Все, он не нашел тариф и предлагает теперь отсканировать QR-код. Внизу, как вы видите. Так, читаем там. Ну, для нас там, в принципе, ничего важного нет. Я это практически второй раз делаю. Ну, и для меня тоже немножко сложновато. Все, нажимаем отсканировать QR-код. И, как я вам уже сказал, QR-код у меня находится на ноутбуке. И мы сейчас зайдем еще предварительно в Тинькофф для того, чтобы этот QR-код... Переслать, вернее, на ноутбук. Все, я открываю. Подключить другому к новому устройству. Дальше вот, пожалуйста. Отсканировал. Все сделал. И теперь нажимаю QR-код. Но вот он, QR-код, и мне его нужно переслать. Я его сейчас перешлю на ноутбук через телеграмчик. Так, ищем телеграмчик. Где то телеграмчик? Телеграм, ты где? Вот... Запарился я уже как. А вот он, телеграмчик и в свою группу раздача. Все отправил. Теперь опять возвращаюсь в Galaxy Wearable. Открыл, естественно, его на ноутбуке в телеграме этот QR-код. И теперь переходим туда. Сейчас я вам это изображу. Сейчас подкручу маленечко. Все. Вот он мой, как видите, QR-код. И я его навожу на него. Он быстренько, вообще быстренько его сканирует. И сейчас происходит активация. Активация данного тарифного плана. Все, напускаю. Готово. Или активация. Все. Началось. Все это занимает какое-то время. И, конечно же, первый-второй раз заморочечки небольшие появляются. Как Ты еще не знаешь, что делать, дорогие друзья. Ну, а видеоинструкции... Я не нашел. Поэтому поспешил быстренько сделать видеоинструкцию, чтобы нам с вами, так скажем, чтобы другие не заморачивались, а делали это нормально. Все. Маленечко там осталось. Чуть-чуть. Ожидаем. Чуть-чуть осталось, ребятушки.